Друзья, всех приветствую! Вы попали на канал Акигайи like и целую неделю у меня не было. Дело в том, что я немножко приболел, но заодно отдохнул. Вот целую неделю не снимал видео и давайте сегодня все наверстаем. Итак, что же у нас на рынке произошло? Во-первых, хочу напомнить, что мы находимся в оранжевой зоне. Лично для меня эта зона является хорошей зоной для покупки, а желтая зона – это идеальная зона для покупки. То есть от 30 до 20 тысяч – самая идеальнейшая зона для покупки, от 60 до 30 тысяч – хорошая зона для покупки. Если мы зайдем в красную зону, то можно начинать потихонечку фиксировать прибыль частями. То есть в этом плане ничего не изменилось, можно спокойно и дальше набирать криптовалюту. Индекс страха и жадности. Как мы с вами и предполагали, то есть мы сделали аналогию с летом 2021 года. Здесь мы видели подобные накопления. В данном месте. То есть она совершила дамп и находилась длительное время в зоне страха. А потом она из нее вышла. Дошла до нейтральных отметок. И с нейтральных отметок немного скорректировалась вниз. И потом пошла на длиннейшее повышение. В принципе здесь мы видим ту же самую ситуацию. То есть у нас был дамп. Мы видим здесь накопление, как бы так сказать, из страха. И опять-таки получаем выход из этого накопления в нейтральную зону. Потом корректируемся и... Совершаем еще одно движение вверх Данный психологический фрактал говорит нам о вероятном повышении То есть вот у нас на биткоине ситуация с летом 2021 года Мы вышли из этого накопления вверх Здесь скорректировались, вот то, что я вам показывал, и пошли на дальнейшее повышение. Здесь то же самое, вышли из накопления, произошел первый импульс на повышение, скорректировались и можем ждать дальнейшего повышения. Но, друзья, опять-таки, я все еще жду подтверждения. То есть для меня все еще подтверждения нет. Нам нужно пробитие линии шеи у данной головы и плеч. Есть здесь перевернутая голова и плечи. Вот первое плечо, вот голова и вот второе плечо. Но она еще полностью не сформирована, поскольку линия шеи не была пробита. И как только линия шеи пробьется, вот тогда уже можно сказать, что тренд у нас меняется. Сейчас этого, к сожалению, сказать нельзя. Летом 2021 года мы нашли сигнал на смену тренда в данном месте, когда только импульса еще у нас не было. Здесь пока что подтверждения нету, поэтому не спешите думать о дальнейшем повышении, пока линия шеи у нас не пробита. Итак, давайте вновь затронем индекс страха и жадности. Смотрите, еще один пример даю на XRP. То есть, что мы видим? Здесь под цифрой... По цифрой 1 мы видим дамп до значения примерно 0 и 6. И здесь, по цифре 1, мы видим дамп примерно значение 0 и 6. Обратите внимание, что здесь образовалась практически одинаковая тень. Здесь и здесь. Потом мы видим коррекцию вверх после этого дампа. Здесь мы также видим коррекцию вверх. И по цифре 2 у нас появляется новый дамп. Довольно импульсивный. Обратите внимание, что фрактально они очень сильно похожи. Здесь мы видим вот такое вот движение, и здесь мы видим тоже вот такое вот движение с мощным импульсом в самом конце. В итоге этот дамп доходит до значения примерно 0,5, что в первом случае, что во втором случае. Потом мы видим небольшую консолидацию, и по цифре 3 опять-таки видим импульс вверх и возникновение такого бычьего флага. Здесь по цифре 3 мы видим также импульс вверх и возникновение уже вымпела. Напоминаю, что график – это визуальное отображение психологии участников рынка. То есть мы нашли здесь психологический фрактал на индексе страха и жадности, и данный психологический фрактал очень сильно заметен на графике. То есть практически совершенно одинаковые фрактальные движения. А это значит, что вероятнее всего в ближайшее время можем увидеть продолжение восходящего тренда. Опять-таки, дополнительный фактор для повышения. Итак, переходим к разбору остальных альткоинов. Я вам покажу из всех моих активов сейчас самые выгодные для набора. Первый самый выгодный актив это ICP, интернет-компьютер. То есть, что мы здесь видим? Открывая дневной таймфрейм, мы видим просто огромную колоссальную просадку. И на конце этой просадки вырисовывается у нас нисходящий клин. А Клин – это фигура разворота тренда, поэтому можно ждать повышения и смены тренда в ближайшем будущем. И, естественно, очень сильный импульс на повышение. Поскольку мы находимся в глубокой просадке и диапазон постепенно сужается, то сейчас максимально выгодное время, максимально выгодное место, чтобы набирать данную криптовалюту. Поэтому ICP – это самая первая а, наивыгоднейшая криптовалюта сейчас, по моему мнению. Вторая криптовалюта – это у нас Filecoin. Filecoin находится в просадке. Давайте посмотрим, какой. 90%, я напоминаю, что альткоины на в медвежьем рынке корректируются примерно на 90-99%. Плюс ко всему, здесь у нас находится очень сильный уровень поддержки в данном месте. И опять-таки, это крайне хорошее место, чтобы набирать файлкоин. Естественно, цена может спуститься еще немножко пониже, но можно уже начинать набирать, если кто-то еще этого не делает. И третья криптовалюта, это у нас компаунд. Compound. Compound находится в просадке. На 86% процентов, Тоже очень глубокая просадка Плюс ко всему здесь находится крайне сильный уровень поддержки В районе круглой котировки 100 100 это круглое значение И круглые значение является психологически сильными уровнями Поэтому наиболее выгодные для набора сейчас Это ICP, Compound и Filecoin Можете к ним присмотреться Также хочу упомянуть Dash Всеми нам и любимые и знакомые Dash Который мы все вместе ждем а DASH находится также в очень глубокой просадке относительно своего глобального максимума и даже в очень глубокой просадке относительно локального максимума. Здесь мы видим просадку в 76%, 75%. Отсюда мы видим просадку, давайте посмотрим какую, в 92%. Плюс ко всему мы находимся в зоне скопления. И опять-таки в районе круглой котировки 100% это очень сильный уровень поддержки для цены. Dash также очень выгоден сейчас для набора. Криптовалюта ADA Cardano находится на крайне сильной области поддержки. Опять-таки в районе круглой котировки 1.0. Этот уровень поддержки уже держится примерно целый год. И мы все никак не можем его пробить. Поэтому ADA Cardano также довольно выгодная точка для покупки. По крайней мере, если вы не сделали первую покупку, то сейчас ее сделать самое время. Ну и, естественно, ставить сумму на то, чтобы усредняться. То есть мы имеем сейчас просадку 65%. И потенциал для понижения, конечно же, еще остается, если мы пробьем вдруг этот уровень поддержки Но поскольку этот уровень поддержки держится уже год, то мы можем его, в принципе, и не пробить И устремиться дальше оттуда на повышение XRP находится в не столь выгодном положении, как остальные криптовалюты, которые я недавно называл Но, тем не менее, здесь образуется скопление То есть э, скопление, и мы знаем, что XRP имеет характер движения Он в личное время находится в скоплении, очень долго движется на одном месте И потом происходит вот такое вот движение, и он вертикально улетает вверх Поэтому пока XRP находится в скоплении, также рекомендую накапливать. Криптовалюта NIR скорректировалась у нас уже на сколько? На примерно 45%. процентов. Это не очень много, но она находится на трендовой линии поддержки, на средней трендовой линии поддержки. Плюс ко всему здесь находится горизонтальный сильный уровень а в районе круглой котировки 10.0. То есть здесь у нас происходит пересечение горизонтального уровня поддержки и трендовой линии поддержки, что также является хорошим местом для набора НИР. ДОТ находится в просадке на 65%, глубокая просадка, можно набирать, но потенциал для понижения еще остается. И следующие сильные области поддержки находятся на значениях 15, то есть примерно в данном месте, и на значении 10%. В данном месте. То есть, потенциал для понижения еще остается. Если что, можете набирать либо здесь, либо здесь, либо и здесь, и здесь. На BNB, в принципе, нет ничего интересного. Цена находится в масштабном накоплении. Но это не столь глубокая просадка. Конечно, просадка здесь, наверное, глубокая. 40%, но это не очень много, если честно, для криптовалюты. Elrond у нас отскочил от... Области поддержки 100 и добрался до уровня сопротивления 200. Опять-таки круглые котировки. А сейчас мы находимся на уровне сопротивления, поэтому набирать элрон не очень целесообразно. От уровня сопротивления мы можем вновь отскочить до уровня поддержки. То есть сделать примерно вот такое вот движение. Или постоять здесь немного в консолидации. Лайткоин находится на уровне поддержки. Очень хорошая точка для набора лайткоина. Это у нас просадка в 70%. Авакс у нас за ближайшие несколько недель улетел примерно на 60-70%. Это довольно много. И AVAX я набирал немного раньше, примерно в данном месте. А теперь, в принципе, набирать еще можно, но точка для покупки не выгодная. Но если смотрите на перспективу, то можете, естественно, покупать по любой цене. Криптовалюта Йота находится на нижней границе масштабного накопления. То есть здесь находится трендовая линия поддержки, здесь трендовая линия сопротивления. И данное масштабное накопление, естественно, может спровоцировать очень... Большой и сильный импульс на повышение. Здесь у нас просадка в 70%. Тоже довольно глубокая просадка. Криптовалюта Трон также у нас рисует головы и плечи на уровне поддержки. И по корреляции с биткоином здесь также может образоваться голова и плечи. Но нам нужно пробитие линии шеи. На XRP в принципе та же самая ситуация. То есть, как мы с вами и предполагали, цена откатилась до уровня поддержки 3000, то есть здесь цена пробила уровень сопротивления, уровень сопротивления стал цены уровнем поддержки, цена до него откатилась и теперь вновь отскакивает по корреляции с биткоином. И, следовательно, по корреляции с биткоином а здесь также вырисовывается голова и плечи, и при пробитии линии шеи мы с вами можем а Устремится на повышение и тренд у нас сменится Поэтому сейчас все внимание на биткоин Ну и постепенно можно накапливать активы, которые находятся в выгодном положении Я их вам все обозначил Также хочу напомнить, что 20 числа каждого месяца у нас все время на рынке происходит какая-то дичь Например, 21 января мы увидели с вами очень сильный дамп Поэтому как только на рынке наступает 20 числа, на криптовалютном рынке, нужно насторожиться. Будьте готовы к каким-либо неожиданным движениям. И, естественно, не принимайте поспешных действий. Итак, теперь покупка. Сегодня я куплю DOT, Polkadot, окей, okay, DOT USD, Market 100 долларов, Buy. Подтвердить. Напоминаю, что я покупаю криптовалюту по 100 долларов каждый день. Это проект, который начал с 1 января. И вот все мои активы на данный момент. То есть всего я вложил 4 и 700, уже 4 и 800 долларов. All-time profit мы находимся с вами в нуле. А цена пока что не растет. И вот все мои активы и средняя цена. Вот все мои активы. На Окиксе это выглядит вот таким вот образом. Итак, друзья, мы с вами разобрали биткоин, мы с вами разобрали текущую рыночную ситуацию на всех моих активах, и на этом наш видеоролик подходит к концу. А немножко из-за болезни у меня настроение хромает, то есть почему-то у меня не очень хорошее настроение после болезни, но постарался вам немножко позитива принести. Пишите в комментариях ваше мнение, что вы думаете про текущую рыночную ситуацию, продолжим ли мы движение до 30 тысяч долларов или все-таки уйдем на 60 тысяч. Пишите в комментариях альткоины, которые мне стоит разобрать. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал, там публикую все свои покупки. Ссылочка будет в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.